Ну что ж, ребятки, всем привет, с вами, как всегда, Магивара, и это второй видеоролик за день, в день моего день рождения, да, такое я могу сделать себе, позволить, потому что мне нравится выпускать видеоролики вам и радовать вас, вот, и как и обещал утром, что сейчас я буду играть только лучницами, поэтому э, приступаем, во-первых, я первый раз так делаю, отберу только лучниц, и, в принципе, ими буду сейчас атаковать, потому что... Я не знал о таком миксе, я узнал его где-то просто по случайности, услышал и сейчас будем тестировать в принципе. Мне вот сейчас такая идея сложилась в голове, что почищать потихонечку по одному строению намного эффективнее, чем брать голема и тупо просто кидать его и сидеть ждать, пока он там сам сломает. Это достаточно нудно, скучно, а вот когда ты смотришь за каждым действием планируешь куда лучше выпустить лучницу, чтобы она э, больше всего нанесла урона и была эффективной, то это уже другой вопрос. Это уже намного интереснее реально будет смотреть. И сейчас я, конечно же, ускорил видео, как вы заметили, потому что они довольно-таки долго все почищают. Вот. вот. И поэтому остаются три лучницы. Я пытаюсь э, добить башню пушку Пушку огромную, но там была бомба, и из-за этого я не смог добить. Ну и остается всего лишь -то 6%, которые мы не смогли забить за одну атаку. ну ничего страшного, у нас еще есть э, 5 атак. Да, сейчас внизу показано 4, но если мы заберем эту базу на 3 звезды, то нам дадут еще один меч, э, 6 Благодаря которому мы э, сделаем дополнительную атаку. И, кстати говоря, я хочу пройти одиночную игру до конца. Да, я еще не прошел там, где гоблины. У меня очень много, где не, не пройдено 3 звезды. И тем более до конца там остается штучек 15 а, вообще не пройденных карт ни на одну звезду. Если вам такой а, в принципе видосик хочется увидеть на моем канале, то обязательно напишите. Я увижу комментарий и тогда сделаю видео, как я буду проходить а, по несколько атак... За видео В этом одиночной игре Вот, и в целом, кстати говоря В игре Всего существует, ну где-то 5 Всего отраслей, то есть это тренировка Одиночная игра, многоподельский режим э Вот эти вот Дни рейдов, ну и ночная деревня Там, где мы можем атаковать, что-то делать В принципе, э куда-то идти Выходить э и там подобное 5 режимов всего и, по моему мнению, самый имбовый режим, это, конечно, многопользовательский <смех> и ночная деревня. Остальные, ну, такое себе, честно говоря, неинтересно. Напишите в комментариях, как вы думаете, это просто мое личное мнение. Вот. Не рейдов это такое среднее состояние, где, ну, просто зайти, расслабиться, почилить, так сказать, от нудных атак в многопользовательском режиме там. Здесь тоже, кстати говоря, нудные, но э, здесь хотя бы не особо важно, как именно ты отыграешь. Потому что э, в конечном итоге ты медальки рейда, которые важны реально, забираешь столько, сколько и человек, который сидит, потеет ради них. Э, ради ну, первого места или трех звезд, которые там на карте хочешь получить. Короче, неважно, в принципе, как вы атакуете, главное медальки рейда. из-за этого этот э, режим, он довольно-таки интересный, потому что медальки рейда очень сильно облегчают жизнь э, в клешке. И в некоторые моменты хочется э, побыстрее прокачать базу. вот. И благодаря ним можно купить разнообразные предметы, ресурсики и быстренько поставить на апгрейдик, закончить и тому подобное. Сейчас я столкнулся с такой ситуацией, где мои лучницы быстренько умирают от этого дракона огненного. Я не знаю, что мне делать. Может быть вы знаете, просто когда я выпускаю лучниц, они быстренько умирают э, просто от одного ду дуновения этого дракончика. Может быть что-то против... Э, прям реально какой-то юнит специальный против таких э, драконов может реально эффективным быть. Иначе так будет очень сложно убивать их. Вот, видите, я просто не знаю, что делать. Они отвлекаются на этого дракона, а убить не могут. Они просто быстренько сжигаются. Так, мы заканчивали атаку. У нас остается две Два метчика, которые мы должны потратить с умом И, и все-таки забрать эту базу хотя бы Но ну, надеюсь у нас хватит А 21 лучницы Вот Почищаем по краям Осторожненько, чтобы э, Было меньше постройчик Мешало нам в конце И здесь я специально кидаю рейдж под ратушу Потому что э, там дракончик И ратушу бы быстрее убить можно в целом, это неплохой рейдж, который э, должен помочь. Внизу я потихонечку почищаю э, построечки. И остается всего-то 4 объекта на карте, которые надо зачистить. Дракончик, ПВОшечка, Пушечка и ПВО. Еще одна, вторая. Э, вот, мы дракончика забираем, ПВО забираем первое, Пушку забираем. И остаются всего три лучницы. Который благополучно забирает последнюю постройку И у нас а, еще остается одна атака Мы можем ее спокойненько потратить Например, на лагуну шаров 37% там добили И здесь а, как-то все странно расположено а, Я кидаю лучницы возле забора Но почему-то они не, не ломают его Может быть, потому что надо почистить передние войска Так еще раз Все равно они идут Почему-то странно а, Не знаю, что мне здесь сделать а, Ну, я решаю здесь Почистить крайние постройки, может быть, из-за этого... Лучницы не идут. Кидаю здесь рейдж, потому что надо побыстрее закон... зачистить вот этот вот промежуток. И вот эти вот ракеты, они прям очень сильно назоливают и мешают прям конкретно. Вот реально. Они тормозят атаку прям вообще капец. Из-за эксплэша, ну, невозможно выпускать очень много лучниц одновременно, иначе они сплэшем их добьют. И здесь потихонечку я зачищаю, но в целом э, базу я эту не заберу на три звезды. Вот еще вижу сверху, забираем адскую башню, халявные проценты. И остается две лучницы, одну сверху поставил, но там бомба была. Это последняя атака. Который приносит нам 2500 медалек. И сейчас посмотрим на каком я месте. Если кому интересно. На 14. Ну что ж, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.